19 апреля в Казанском университете прошла всероссийская акция, посвященная жертвам преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Подробности в сюжете. Великая Отечественная война. События без срока давности. Память о соотечественниках, погибших во Вторую мировую войну, стала главной темой Дня Единых Действий в России. Посвященные ей лекции прошли в Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте управления экономики и финансов, Институте психологии и образования и на юридическом факультете Казанского университета. Сегодня мы покажем фильм, расскажем ребятам о том, что происходило в этот день, и... Они напишут письмо самому себе в будущее. Лекция будет прочитана про Великую Отечественную войну. Мы, конечно же, вспомним все то, что происходило ранее, посмотрим фильм и в дальнейшем оставим частичку памяти для того, чтобы можно было через время узнать то, какие у нас были чувства. В рамках мероприятия был показан документальный фильм Без срока давности. Личное восприятие событий времен Второй мировой войны студентам предложили отразить в виде письма потомкам. Ариадна Кугушева, Ленарда Влетьяров, Виолетта Басова, Фарид Захитаглы, Универньюз.